что там несешь вот такие штуки на дороге валяются вот это да ну да. забираем а Заб... куда он нужен нужен ну, на питолом да. 20 да, рублей вот и получу ладно поехали вон там это как у трактор уже есть работнички работнички нужа и топора.